Работа над собой. <laughs> Даже звучит утомительно Ну, потому что надо работать. А работа это всегда не очень нравится. Поэтому большинство людей предпочитают стебать тех, кто работает над собой, вместо того, чтобы работать над собой. Но если, если другая сторона медали, если не работаешь над собой, то рано или поздно над тобой начинают работать другие. В плане здоровья это какие-то терапевты, потом за ними хирурги, дальше патоного, патологоанатомы, потом гробовщики и так далее. Кучу людей напрягаешь, если не работаешь над собой. Но это их работа, им деваться некуда, они ее будут делать. То же самое в плане развития своих свобод, своей воли. Не работаешь над собой, то есть нету своих целей, не идешь к ним, значит очень скоро тебе кто-то поставит цели свои и будешь идти к ним, стоять на месте не получится, никто тебе не даст. поэтому придется делать то, что хотят от тебя другие, вместо того, чтобы делать то, чего хочешь сам. Это все работает вместе. И никуда, некуда деться, либо надо начинать работать, либо ждать, что над тобой будут работать другие. Я, я работать не люблю, ни вообще, ни на собой в частности, поэтому я долгое время оттягиваю конец. Оттягиваю, пока в конце концов мне надо начинать. И вот сейчас самое время. Я сегодня расскажу, как это делаю я. Не хочется быть оракулом для всех рассказать, как вам поступать, это вы и без меня знаете. Но если кто-то найдет для себя что-то интересное, то будет интересно вместе нам что-то поделать. Если вам подойдет моя методика, у каждого додика своя методика, у меня своя. Итак, первое, что я знаю и почему я это делаю, Наверное, начинать с основных знаний. Они приходят не сразу. Ко мне пришли после 50. До этого я над собой мало работал. Ну, вернее, работал, но так. Когда нужда заставляла. Когда заболел, тогда начинаешь что-то делать. Пока не заболел, то и не делаешь ничего. Когда деньги заканчиваются, начинаешь что-то делать. Когда появились уже, делать ничего не хочется. Вот. Ну, ладно. Значит, с чего все началось? А началось все с того, что нам было... Подарено три бесценные вещи, если можешь так сказать, или три бесценных дара бесплатно, даром. Это наше тело дано было нам в дар. В тело нам кто-то там вдохнул душу ко всем. Даже те, кто живут без души, это не значит, что у них ее нет. И для управления этими двумя ипостасями нам дана была воля, то есть свобода выбора. Потому что этими двумя дарами мы управляем сами. Или, как я уже сказал, если мы не работаем над собой, всегда находятся люди, которые нам в этом помогут. Если... А помощь понадобится. Начиная работать с телом, мы обязательно начинаем работать с душой. Оно одно без другого не работает. И мы обязательно прилагаем к этому свою волю. Почему я делаю такой выбор? Потому что, как я уже сказал, либо я буду сам над собой работать, либо кто-то надо мной. Мне предпочтительнее сегодня самому это делать. Не хочется ни к врачам, ни к психологам. И уж точно не хочется к тем, кто будет ставить мне какие-то свои собственные цели. Потому что у меня есть свои. И первое, что нужно понимать, что мы все можем над собой работать. Или не можем, опять же, зависит от нашего выбора. Как там у Конфуция, говоришь ты себе, я могу, или говоришь ты себе, я не могу. В обоих случаях ты прав. И те люди, которые говорят, я не могу, как... конечно, как я уже сказал, они стебутся на теми, кто что-то может. Ну, первое время, потом дальше уже и мне до Стёба, когда у тебя начинает что-то получаться. Ну, начинает получаться не сразу, поэтому первое это время, это называется э, бег в пустыне, когда ты бежишь к своей цели, а вокруг тебя пустыня, ты еще не получаешь никаких результатов, а бежать надо. Э, вот на этом этапе э, можно сломаться очень легко, и вот для этого мы выбираем себе, ну, по моей методике, кого-то, кто бежит рядом. Ну, вдвоем легче всегда Но самое главное даже не это Самое главное, что когда рядом кто-то бежит, ты уже не можешь сойти с дистанции вот. Поэтому мы выбираем себе тех, кому нужно тоже туда, куда нужно мне И поэтому, опять же, я рассказываю то, куда я иду Чтобы человек мог определить, нужно ему туда или нет Вот, значит, что я делаю в плане тела? В плане души я рассказывать не буду, это отдельный разговор уже с тем, кто собирается хотя бы в плане тела что-то с собой делать. Я делаю то же, что делал уже почти 10 лет, это очистку, потому что тело и душа, она загрязняется. Душа загрязняется какими-то нехорошими вещами, которые мы себе позволяем делать и думаем, что никто об этом не знает, не заметит. Но если мы это делаем, душа, все равно, мы-то мы знаем, что мы это сделали. И это ложится пятном на, на душу. Помните, какого соцкого? И черная точка и на белый лист легла таночка на мою жизнь. Там был случай, который тоже себе человек позволил сделать, а потом. Это осталось у него на душе. Вот. Мы загрязняем ее. Мы загрязняем ее точно так же питанием. И даже если мы питаемся правильно, мы все равно сегодня в питании в любой пищи, даже вегетарианской, есть консерванты, иначе бы фрукты, овощи так долго не стояли. Ну и кроме этого электромагнитный смог, лептонные волны, информационный смог, от которого тоже страдает и тело, и не только душа. И от этого всего имеет смысл периодически чиститься. Вот этим я и буду заниматься. Я буду заниматься очисткой тела при помощи очистительной программы. И кто захочет, я расскажу. Эту программу я уже делаю больше э, 10 лет. Что позволило, собственно говоря, мне э, не обращаться это время к врачу. Хотя раньше я был... Э, Постоянный пациент там, у гастроэнеролога, у этого, у ортопеда, кто там еще? Ну, у меня было человек пять, у которых я постоянно, ну и зубы постоянно ходил лечить. Вот. Сейчас я очень редко хожу даже к зубному, а к другим врачам. У ортопеда за это время не был ни разу. А Вы понимаете, что э, если э, что-то перестало болеть, а значит перестало воспаляться, это значит ты что-то для этого сделал. Поэтому вот что я для этого сделал, я говорю, я чищусь ну, и поддерживаю э, мышечную систему при помощи определенных продуктов. Начинать я очистку буду вот, буквально с 25 числа, ну или может чуть позже. Сейчас посмотрю, сколько людей будет со мной. У меня несколько человек уже есть, которые будут чиститься вместе со мной. Если у вас тоже такая потребность пришла к вам в голову, то надо об этом, ее надо обсудить сначала. Потому что существуют правила, по которым мы играем. Если вы играете не по правилам, то вам с нами играть не надо. Это как в футбол. Если вы приходите играть и играете не по правилам, то никому вы не интересны даже соперничающей команды. Поэтому э, здесь есть правила. Захотите, э, пишите. Я вам... Дам ссылку, где вы сможете оставить свои координаты для связи, заполнить анкету, чтобы мы понимали, чего, чего хотите вы. Ну и чего хотим мы. Если эти желания совпадут, то тогда мы придем к цели гораздо быстрее и эффективнее. Я вам это искренне желаю. Координаты вы найдете под видео. До связи. Будем Ой, работать над собой. Quand